Дорогие друзья, сегодня мы будем делать обзор э, и распаковку новой коптильни от компании Bradley Smoker. Эта коптильня называется Smart с новой технологией iSmoke. Э, управляется с телефона, с планшета по технологии Bluetooth. Э, достаточно скачать приложение с Apple Store или с Google Play. Э, увеличенный внутренний объем камеры, 10 полок. Э, в комплекте, правда, идет всего 6, как в предыдущей модели, то есть 4 надо будет покупать отдельно. М новая. Новые материалы, новые уплотнители Мы сейчас это все дело откроем, посмотрим И оценим вместе с вами, что у нас появилось на рынке Ну что, приступим к распаковке Сняли мы верхнюю пленку, сняли подъемные жгуты Сейчас будем открывать коробку Упакована она очень надежно, серьезно То есть без, без средств ножа или ножниц будет сложно Потому что все проклеено очень плотно. Вот что мы с вами видим внутри. Это, как всегда, классическая упаковка от Брейдли Смокер. Очень надежная, очень плотная. То есть по углам стоят. Если вы видите, очень надежные угловые упоры. То есть это плотный прессованный картон, как, почти как дерево по плотности. То есть Угловые стойки, бока, коптильни, переперевозки всегда надежно защищены. Сверху, снизу пенопласт, по бокам пенопласт. То есть, вариантов ударить ее очень сильно и что-то повредить во время перевозки практически не существует. Ну, это если уж совсем не бросать ее со второго этажа. Здесь у нас сама коптильня. Мы сейчас будем доставать из коробки. Вот уже видно, что у нас здесь новый оранжевый уплотнитель появился. вот Все остальное мы сейчас посмотрим, когда достанем. Сейчас я вам покажу один из способов, как можно достаточно быстро и просто достать коптильню из упаковки. Мы обычно это делаем следующим образом. Мы ее переворачиваем. То есть коптильня у нас уходит кверх ногами. Снимаем пленки. Снимаем нижнюю часть. И теперь волшебным образом переворачиваем коптильню обратно. Это вариант, как распаковать коптильню одному. Коптильня все равно достаточно тяжелая, и обычно нужна помощь. Но если вы дома один, смотрите, оп! Чудо, коптильня распакована. Снимаем защитные боковые упоры вместе с полиэтиленом и пенопластом. Вот она, красота! Пожалуйста, знакомьтесь в Брэдби Смарт Смокер. Внешний дизайн обалденный. Шильдик теперь это не просто нанесенная краской. Нанесенный краской логотип. Это теперь отдельная прям шильда, похожая на магнитную. Но она нет, не отмагничивается, очень хорошая. Теперь посмотрим на нас качество исполнения материалов. То есть смотрите, прекрасная полированная нержавеющая сталь, как всегда, отличные стенки. Хорошее качество, хорошая краска будем открывать сейчас она теперь на зажимах коптильная стала да то есть если на предыдущих моделей их не было она была просто на магнитных стенках то здесь у нас зажимы открываем и видим новый уплотнитель как обещает производитель брэдли это новый материал который используется в коммерческих коптильнях взносостойки то есть я думаю что с ним проблем вообще не будет если у кого-то когда-то возникали это единичный случай когда уплотнитель немножко шел винтом, да, и пропускал дым наружу. Это по факту как бы не критично, но если коптильня стоит в ресторане, да, то есть эту коптильню уже многие ставят в ресторан, это важно, чтобы не было лишнего дыма в помещении, на кухне. Что у нас внутри? Как всегда, все очень компактно, очень удобно, все сложено, продумано, все элементы на своих местах, все проложено пенопластом. Если покачать, тут даже ничего не шевелится, кроме инструкции. Инструкция не бьется, поэтому пусть шевелится. Все остальное даже как-то доставать непривычно, потому что немножко здесь появилось нового, вот этот элемент, судя по всему, это у нас давайте просто откроем, посмотрим там, наверное, запчасти, я думаю, какие-нибудь потому что коптильня еще имеет ножки, и сейчас я не вижу, наверное, не там что у нас здесь? 6 решеток мы видим, что объем коптильной камеры сильно-то и не увеличился, да? он увеличился по количеству ярусов, то есть она стала где-то на 10 сантиметров наверное, повыше но количество ярусов прибавилось если в предыдущих моделях у нас как раз, наверное, и был один ярус, как два вот этих. То есть было ну, большое расстояние между ярусами. Теперь их уплотнили, то есть для коммерческого производства, для ресторанов. Если там порционно что-то коптится, не слишком большие куски, там они не целиковые а карака да, то порционно сюда можно выложить теперь очень много. Если это сыр, так это вообще сказка будет. 10 штук. Едем дальше. Достаем дымогенератор. Дымогенератор в классической мере упаковки. То есть это дымогенератор. Тубус для брикетов, чаша для сбора трэша и сам дымогенератор. Ну, уже видно, да, что он отличается внешне. Тут два коннекта на внешней стенке появились и какой-то маленький телевизор. Мы его а, рассмотрим, когда достанем все остальное. Что у нас дальше? Дальше у нас пенопласт. Хм. Хорошо, пенопласт. Пригодится в хозяйстве всегда. Дальше. Дальше у нас а, Все легко. Поташки, пенопласт и что мы сразу видим смотрите отсекатель от нагревательного элемента коптильной камеры да который был в предыдущих моделях серебристого цвета теперь покрыта защитной краской то есть мне кажется это более долговечная будет история более надежно появился дополнительный элемент над э, под датчиком брикетов да над местом где тлеют брикеты чтобы дым опять таки не шел прямым столбом и не давал сильный жар на все чтобы жар распределялся более менее равномерно и здесь, на передней дверце, мы видим такой же похожий козырек. Мы с вами попробуем закрыть. Смотрите, то есть получается, что у нас на задней стенке козырек, посередине козырек, и на дверце. Когда мы это дело все закрываем, мы с вами что видим? Что дым будет рассеиваться равномерно. То есть получается козырек, козырек, козырек. То есть прямого столба дыма нет. Так, магнитов в этом случае у нас, смотрите, не предусмотрено. То есть вместо старых вариантов исполнения двери на магнитах у нас теперь просто зажим. Оп, закрыли раз, закрыли два. Все просто, смотрите, смотрите, что у нас здесь. Здесь у нас э, маленькая чаша подвесная, она подвешивается здесь сверху, здесь сверху, да, чтобы конденсат, который образуется, не капал на продукты, которые у нас будут коптиться. Очень удобная будет штука, судя по всему, не будет подтеков конденсата. Дальше, здесь у нас ножки, то есть то, на что она опирается. Нет, вот здесь у нас ножки, вот видно, да? И здесь у нас колеса. То есть это еще одна из особенностей этой модели, это она имеет свойство передвигаться на колесах. То есть передняя часть будет на колесах, вы ее приподняли и покатили, как чемодан. Очень удобно будет. Распаковываем дымогенератор, ничего не брякает и надежно будет доставлена вам. Падыши. то есть мы это дело снимаем здесь чаша для сбора отработанных брикетов и жира грязи всего остального вот, сейчас мы это дело установим на коптильню это у нас тубус для брикетов сейчас достаем сам дымогенератор Такой вот он у нас симпатичный на солнышке. Защитная пленочка на экране, как на новых смартфонах. Вот такой дымогенератор. Отличного качества. Все на месте. Здесь у нас клеют брикеты. Пойдем устанавливать. Здесь мы уже установили полочки. То есть, как я и говорил, 6 штучек. Мы поставили через одну можно добавить полок. По желанию а, новая ну, не то что новая эта функция уже была в предыдущих коптильнях а, добавились специальные такие уголки на ползунках для решеток да чтобы к примеру если вы хотите что-то вытащить да но горячее вы обожглись или там неудачно достали раньше просто это все вылетало теперь есть какой-то упор до да, полка практически не опрокидывается то есть раньше она могла упасть спокойно в старых моделях а вот в новых с 2018 года уже такие модели идут новые штуки, которые помогают не упасть продуктом. Сейчас мы поставим Крепится он очень легко, здесь два болта таких, То есть мы его оп, повесили все. домогенератор у нас на месте. Вот так это выглядит. Очень много черного хромированного цвета, очень, очень интересно, сильно Закрываем, закрываем, пожалуйста, да? Отлично очень очень очень красиво продолжаем распаковку будем доставать сейчас провода которые идут в комплекте для коптильни тоже все очень надежно проклеено скотчем чтобы ничего не выпало в перевозке то есть вот это ее провода пойдемте в коптильню вот получилось у нас здесь что? Это провод для соединения сзади камеры с дымогенератором. Это у нас, сейчас посмотрим, по-моему, это провод на датчик температуры. Это передний на температуру. И щуп для контроля температуры внутри э, продукта. То есть, я так понимаю, здесь два у нас будет термометра. Они даже по цветам, видите, отличаются. То есть зеленый для зеленого штекера и оранжевый для оранжевого штекера. Сейчас мы со всем этим разберемся и все подробно рассмотрим. Это, кстати, розетка для кухонь, где тройники, где большой вольтарь, большое напряжение. Нам она не пригодится в домашнем обиходе, поэтому, вот, скорее всего, у вас останется где на полке лежать, если для дома. Если для ресторана, то не надо будет дополнительно искать такого адаптера. Начнем мы с главных проводов, то есть это основной провод, который идет на питание. Он подключается у нас к дымогенератору снизу. Все, то есть это мы включаем в розетку, это основное питание картины. Это у нас провод на датчик температуры, который стоит в шкафу и работает в паре с дымогенератором, Сообщает ему температуру, в соответствии с чем дымогенератор уже программ, ну, программно либо прибавляет температуру, либо убавляет, то есть контролирует то, что у вас происходит внутри. Здесь у нас два датчика, это специальные щупы для контроля температуры внутри камеры. То есть, если раньше вам приходилось докупать отдельно термометры специальный один для того, чтобы знать, сколько точно внутри куска мяса, отдельно еще какой-нибудь для того, чтобы контролировать температуру непосредственно в камере, независимо от того, что показывает датчик температуры самой коптильни, потому что датчик самой коптильни находится в одном положении, он температуру все время снимает у нас с задней стенки, то есть вот он у нас конец, здесь его видно на камере, вы сейчас увидите, да? то есть вот он, он показывает температуру конкретно в заданном месте вот. получается, что где-нибудь здесь да, в пределах двери или где-нибудь повыше температура естественно будет другой, она постоянно меняется, потому что циркулирует воздух внутри и для этого вот как раз таки у вас и будет один датчик температуры для воздуха и один датчик температуры для, для контроля температуры внутри куска мяса то есть те, кто готовит по технологиям или те, кто старается приближаться к образцам продуктов да начинают контролировать температуру внутри куска потому что благодаря этому мы достигаем идеального баланса в приготовления в копчении если мы допустим передадим ну, дадим больше температуры то вкус естественно будет уже не такой как хотелось бы если меньше то можем получить сырой продукт поэтому вот эти два приспособления реально очень хорошее и крутое дополнение к коптильне потому что раньше это приходилось покупать коптильня новая Отработала на американском рынке она уже год, то есть она у нас появилась сейчас В Штатах она продается с июня 2017 года Получается, что год они ее откатывали на своем рынке на американском, то есть они видать искали ошибки, какие-то проблемы, дорабатывали ее И сейчас она получается уже спустя год пришла к нам на рынок и я думаю, что здесь уже никаких проблем с ней не будет потому что ну, целый год она уже тестировалась по крайней мере из опыта работы с предыдущим оборудованием для Смокер, коптильнями, как будь то оригинал, будь то цифровые модели Можно точно сказать, что это надежные аппараты, да, надежные коптильни, себя полностью отрабатывающие, мало того Очень бюджетные по деньгам, если у вас это какое-то производство или еще что-то вот, Аналогов им на рынке сложно найти, наверное, может и есть Технологии современные. Холодно-горячее копчение в одном флаконе, да, чистота дыма, который у Брэдли реально чище в 4 раза, даже цвет продуктов получается немножко другого оттенка и менее насыщен вредными смолами канцерогенами. Что еще отличает ее особенность? Ценовая категория, простота использования, то есть запрограммировали. Сейчас в этой коптине есть возможность даже по сортовам мяса уже на самом дымогенераторе да, выбирать. Если раньше это опять-таки дополнительный термометр, с режимами для говядины, с режимами для баранины здесь теперь это все будет вот на этом вот дисплее и на вашем телефоне, либо планшете, где вы будете что-то выбирать, да, что вы готовите сегодня за 11 лет работают Smoker. по крайней мере нас и наших партнеров они не подводили если даже что-то случалось, то это какие-нибудь элементарные поломки вроде от перегоревшего тена, там через 5 или 6 лет постоянной эксплуатации но это не проблема, потому что у меняется очень просто там крестовая отвертка нужна и новый тем, который стоит несущественных денег. Поэтому больше никаких проблем эти коптини не вызывают, а вызывают только положительные эмоции, желание постоянно совершенствоваться, коптить что-то новое, придумать какие-то новые блюда. Сколько мы слышали положительных отзывов от ресторанов или от людей, от поваров, которые готовят на них. Многие рекомендуют ее как один из основных вариантов по производительности, по качеству готовой продукции. Смотрите, пользуйтесь, эксплуатируйте. Хорошего вам копчения. До новых встреч. Надеюсь, вам было это видео полезно. Это, наверное, первое видео по, по смарт-смокеру на российском пространстве, потому что картина новая, и никто еще ее, наверное, не обозревал. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш инстаграм. Коптите. Хороших результатов. Пока. До новых встреч.